Что, сегодня у нас очередной выезд э, виньв будем стартовать от населенного пункта Исакова. Но с ветром сегодня, конечно, непонятки, с погодой примерно вот такая тенья. Короче, молоко. Сейчас заедем, посмотрим, что там дальше. мы пришли в какое-то красивое место да ветра нет мы застряли там на машине чуть-чуть чуть-чуть сейчас мы вперед проедем наверное и вот -мо, посмотрите какой вид, это просто. Просто офигеть. Сережка вон выковыривается. Обратно, конечно, будет потяжелее, похоже, да. похоже. <соспитут> Вот это да, Венёвские просторы, но ветра, конечно, сегодня, ой ой ой до Каменной горы, похоже, мы не доедем. Вот так у нас примерно обстановка с ветром сейчас наблюдается. Нет, не вот так гадочка пошла!